Лекция у меня про то, почему очень трудно представителю альтернативной медицины поменять свое мнение про свою альтернативную медицину от лица бывшего представителя альтернативной медицины. Это немножко контринтуитивно читать эту лекцию здесь, потому что тут ну, пришли скептики. да, На конференцию скептиков пришли скептики. А то, что я могу сказать, будет наиболее полезно людям, которые в альтернативной медицины и сами ей занимаются, например, гомеопаты, акупунктуристы и так далее. Но мне показалось, что такую точку зрения будет также важно представить для того, чтобы вы понимали, с кем вы вообще говорите, когда вы пытаетесь, например, кого-то переубедить, когда вы пытаетесь задавать им какие-то вопросы, когда вы пытаетесь показывать ссылки на исследования и говорить: ну смотри же, вся твоя гомеопатия фигня. И я хочу немножко порассуждать об этом, о том, что мешает избавиться от такой, а избавиться от неверных идей. Я не собираюсь говорить про какую-то конкретную альтернативную медицину, что она неправильная, просто, в общем, порассуждать о том, вот если ваша э, альтернативная терапия неправильная, что может вам помешать это увидеть, и что может вам помешать э, избавиться от неправильной идеи, и как увеличить вероятность, что у вас все-таки получится, что у вас получится увидеть, что у вас какая-то неправильная идея в голове. И... Мне кажется, что я сейчас довольно полезную метафору скажу. Я ее взяла у такого ютубера Evidence, который рассуждает о том, как он перестал верить в Бога. И он рассказывает про то, что такие вещи, как вера в Бога, это в принципе не просто вот какое-то конкретное дискретное утверждение о том, что Бог есть. Это на самом деле целая большая сеть, которая состоит из узлов, каждый из которых каким-то образом эту веру поддерживает. То есть это может работать для политических убеждений, для каких-то религиозных убеждений, как я уже сказал, То есть, например, для религиозных убеждений, то есть э, узлы могут быть там твоя община, э, какие-то логические доводы, с, э, доказательства того, что Бог есть, какой-то твой личный опыт, что ты помолился, и у тебя все сработало. И то же самое с альтернативной медициной. К сожалению, я не успела сделать презентацию, иначе бы я вам изобразила такую красивую сеть. Я попробую рассказать о том, какие вообще в ней есть узлы, чтобы вы представляли себе масштабы вот этого кракена, который на самом деле там в глубинах, когда вы просто беседуете с человеком. И первая группа узлов касается именно альтернативной медицины как субкультуры. Это особая субкультура, в которой люди особым образом общаются, у них свои особые какие-то привычки и обычаи. Особенно, в частности, это касается того, как они думают, как они рассуждают. И это очень важно, если, если вы с ними беседуете. То есть, например, Катя, по-моему, вчера упоминала книжку Питера Богасяна «Евангелие от атеисты». он там использует такой термин эпистемологический релятивизм в смысле культурных особенностей. Не в смысле некоторой философской идеи о том, что все знание относительно, а в смысле того, что люди реально принимают решения повседневные на основании того, что все знание относительно. То есть в этой культуре существует так много противоречащих каких-то утверждений и практик, и теорий, и гипотез, что, чтобы не свихнуться, необходимо в какой-то момент сказать «Вы все правы». Все эти идеи имеют право на существование. Мы не будем спорить. Мы просто признаем, что и ты прав, и ты прав, и ты прав. А если кто-то будет говорить, что вот, ты не прав, а я прав, то мы будем считать, что ты нехороший человек, и так, так поступать не надо, иначе все рассыплется. Я не знаю, что тут э, курица, а что яйцо. Сначала заполонили субкультуры идеи, и она из-за этого, чтобы приспособиться, чтобы избавиться от э, когнитивного диссонанса сказала все, все, все факты хороши, и это просто твое мнение, а это просто мое мнение, и нет никаких объективных фактов, и мы не будем это проверять. Либо было наоборот. Сначала вот это мышление, а потом уже из-за этого выросли, как грибы, многочисленные странные гипотезы. Один из маркеров такого мышления — это вот фраза, которую я только что сказала — это всего лишь мнение. Она используется для того, чтобы обезопасить себя и не дать кому-то атаковать тебя. То есть я считаю, что у человека есть аура, но это всего лишь мое мнение. И тут же ты выводишь себя из поля, где что-то можно поверить, и говоришь, нет, это мнение, поэтому мы не можем об этом спорить. Я в домике. Или это всего лишь твое мнение, ты ему говоришь наука доказала, что Земля круглая. Это знание относительно, это всего лишь твое мнение. Очень часто я слышала, что неважно, почему что-то работает, главное, что работает. То есть люди, не знаю, может быть, они боятся как-то хотя бы что-то наверняка узнать, потому что иначе вся эта субкультура рассыплется. Ну, на это у меня есть возражение, что, конечно же, важно, почему какая-то терапия работает, потому что... Ну, это такие аргументы, вы поймите, для людей, которые... Ладно. Важно, почему терапия работает. Я думаю, что это убедительно для практики альтернативной медицины, потому что если ты знаешь точно, почему что-то работает, ты можешь сделать это лучше, если ты точно знаешь, иначе ты будешь просто вслепую тыкаться. И если ты знаешь... А если ты не знаешь, почему что-то работает, то у тебя могут быть неожиданные побочные эффекты. И ну, все люди, которых я знаю из, из альтернативщиков, они очень добрые люди, которые любят помогать людям. И я думаю, что им просто не приходит в голову, что они очень серьезно подвергают людей опасности. Например. например, акупунктура не совсем безопасна, потому что бывали случаи, когда, например, человеку протыкали почки, насколько я понимаю. Или вообще ее куда-то тыкали, и, ну, в общем, это не просто, не просто кожа. То есть можно там человека серьезно навредить. У меня в какой-то момент когнитивный диссонанс стал настолько сильным, что обычные заглушки перестали работать. Под обычными заглушками я понимаю, например, фразы типа «ну, все говорят разные вещи, потому что мы просто ощупываем слона с разных сторон. Это все просто объяснение единого и некоторого знания, которое существует независимо от нас. Ну, вот такие знаете, формулировки. Я в какой-то момент решила, что если один, например, массажный гуру говорит, что эм, все болезни... там, эм, от того, что кости черепа не двигаются, другой говорит, все болезни от того, что у вас в животе паразиты, третий от того, что вы, у вас что-то не так с копчиком и так далее. Ну, просто они не могут быть все одновременно правы. Ну вот не могут, но это слишком, слишком большое допущение для, для меня. Но для большинства людей, которые там остаются, это, это заглушки работают. Еще одна особенность. Вау, у меня осталось только 15 минут. <с> Еще одна особенность, именно культур, субкультурная, это, пожалуй, там гораздо больше, чем вне этой субкультуры, есть тема преклонения перед учителями и традиции. То есть, пожалуй, единственный раз в моей жизни, когда кто-то э, сказал мне, что я недостаточно уважаю традицию, и это был не, не комплимент, это было вот в этой среде, когда я пришла на массажный семинар, начала какие-то вопросы задавать, и ну, не учитель, к счастью, а один из учеников сказал, «Вы сюда пришли вопросы задавать или учиться? И вообще имейте уважение!» говорю, это, вот это тоже был когнитивный диссонанс такой. Вот, из-за этого, из-за того, что традиции придается очень большое значение, и традиция считает, что она все оправдывает, что вот за столько поколений-то уж точно они разобрались, что работает, а что нет, правда, довольно трудно бывает убедить человека, что нет, миллион леммингов может ошибаться. Ну вот серьезно, ошибался вот не раз, например, кровопускание. Ну, ошибся. Миллион леммингов. Еще следующие узлы это какие-то. Ну, ар аргументы. И среди аргументов бывают э, вполне проверяемые, и с, и с ними можно работать, но проблема... Меня слышно? Проблема в том, что если вы сразу полезете в аргументы, не учитывая всех остальных узлов, то сработает то, что, о чем предупреждают молодых э, раз развенчателей всего, сработает эффект отдачи. То есть вы подходите к человеку и говорите ему «факты, факты, факты, факты», он «нет» он сразу начинает гораздо сильнее защищаться, чем если бы вы, например, начали каких-то уточняющих вопросов. Так что нужно осторожнее. Тут. И бывают, это я сказала проверяемые утверждения, с которыми, в принципе, можно работать. И, например, мне, у меня сработало именно, именно вот этот узел, потому что, например... Я просто не знала каких-то фактов о том там, направлении мануальной медицины, которым, которой я занималась. И в какой-то момент случайно наткнулась на статью, в которой очень логично, подробно, со ссылками на все нужные источники разбиралась то, что это не работает, не может работать биологически необоснованно, доказано неэффективно. И я просто не знала. И из-за этого у меня порушилась вся остальная сеть. Я рассорилась с кучей людей. И все было довольно печальным. Но в конце концов я пришла в себя, и со мной все хорошо. Помимо проверяемых, бывают еще непроверяемые. И вот с ними очень трудно. То есть это нефальсифицируемое утверждение, когда человек просто... Вы просто не сможете опровергнуть это утверждение. И тут все гораздо сложнее, потому что нужно как-то до человека донести, что от таких... Убеждений, в принципе, нужно избавляться, что их нужно распознавать и избавляться от них. Что если ты говоришь все проблемы от детской травмы, а если ты не помнишь детскую травму, ты ее просто выяснил, ну что это просто бесполезное утверждение, оно не позволяет тебе делать никаких предсказаний. Тебе просто нужно пометить это как ну, бесполезное и выкинуть. Дальше у нас есть блок который тоже мало учитывается, но и с которым трудно что-то сделать напрямую, про всякие возможные потери, если человек от этого убеждения откажется. Я не говорю, что человек сознательно обдумывает, что если я перестану считать, что гомеопатия работает, я потеряю своих друзей. Нет. Но бессознательно это влияет на степень его готовности защищать это убеждение. То есть если ему есть что терять, конечно, он будет гораздо более яростно защищаться. Вот, вот я уже сказал про друзей, вот друзья, там, вот эта вся субкультура. Обычно люди, которые именно специалисты, у них есть, наверное, люди, с которыми они учились, гомеопатии той же, люди, с которыми они общаются на каких-то семинарах. А, при этом, ну, к сожалению, это особенно важно для тех, кто наиболее любопытные наиболее любознательные постоянно ходят куда то активно что то делают, для которых это реально важно, эта профессия и вот они как раз в наибольшей группе риска потому что они могут потерять людей и это совершенно реально и там во многих историях которые я слышала про людей которые перестали чем то заниматься таким альтернативной медициной это сопровождалось конфликтами то есть самая пожалуй пугающая история была не совсем про альтернативную медицину Uh, было реалити-шоу, я, к сожалению, не помню название, в котором десятерых конспирологов, которые считали, что 11 сентября это um, заговор кого угодно, но не, не, не просто uh, террористы, которые направили самолеты в башни, так вот посадили десятерых конспирологов в автобус и устроили им такую поездку, в которой они там, общались со свидетелями, там, смотрели на чертежи здания, ну, то есть где с их аргументами как-то последовательно разбирались и говорили, нет, вы не правы, вот постепенно и последовательно. К концу поездки один единственный участник реально отказался от э, своей теории. И это было очень-очень круто, потому что они все были ну, там, знаменитыми какими-то фигурами в своей среде, и вот тут опять же возвращаясь к субкультурному э -э, такому эпистемологическому эс релятивизму, несмотря на то, что они все верили в разные, они умудрялись быть частью одной субкультуры, там устраивать свой конспирологический круиз, там, продавать э -э, какую-то сувенирку связанную, общаться между собой, несмотря на то, что они все ну, их, их, их теории приватеряли, друг к другу. Так вот один из них все-таки сказал да, я понимаю, что теперь это полная чушь. Он сделал об этом заявление, он там отказался от своей грядущей карьеры конспиролога. После этого ему стали поступать угрозы, и он был вынужден сменить ими и бежать. Вот это самое, самое, самый крайний случай, который я знаю. В принципе, ну, мне кажется, что не знаю, гомеопаты не такие агрессивные, как конспирологи, но вот некоторые из них довольно довольны, вот, например. Там гомеопаты, которые подали в суд на журнал ⁇ Вокруг света ⁇ за статью Оси Казанцевой. Ну, это довольно агрессивно. О чем бишь я? Да, точно. Субкультура. Что еще можно терять? Авторитет. Когда ты лечишь людей, как бы, тебе нужно держать лицо. Тебе нужно казаться уверенным. И от этого ты становишься более уверенным. То есть все, что ты, ты говоришь, ты должен говорить с убежденным видом, иначе люди там не будут этого делать. да, Ты скажешь им, там, не знаю, делайте зарядку по утрам, они, они не будут, если ты не скажешь им это достаточно убедительно. Или там ты скажешь им, принимайте сахарный шарик каждый день, они не будут, ну, нельзя этого допустить. Поэтому это вот тоже работает на веру. И если вы избавляете человека от его убеждения, вы избавляете его от этого авторитета. И самое, пожалуй, ужасное... Это то, что это часть идентичности. То есть, если человек гомеопат, а вы ему такой, гомеопатия не работает, он такой, да, действительно, гомеопатия не работает, а кто я теперь? И вот он, допустим, потратил там, годы на то, чтобы все это изучить, он занимался этой практикой, он кучу всего вот вложил, там рекламировался, как-то клиенты его знают как гомеопата, там семья его знает, как все его знают как гомеопата. И но это очень-очень неприятно. И опять-таки, да, такие истории я тоже слышала, и ну, я бы прям посоветовала прям к психотерапевту сходить, если вот такое произошло. Еще один очень важный узел — это личный опыт. И вот про личный опыт... Господи, ну вот Катя, к счастью, рассказывала вам вчера, почему кажется, что разное, почему кажется, что-то работает, поэтому мне не нужно слишком сильно в это углубляться. Ну вот в частности я хотела рассказать про, личный, про особенности личного опыта массажистов. Там, массаж, шестяп разные телесные практики — это такие, такая область, где люди очень предрасположены к тому, чтобы почувствовать что-то странное. Потому что ну, тело оно такое интересное, оно как-то там двигается, там, ты, ты там что-то щупаешь, оно как-то изменяется, и ты делаешь из этого какие-то выводы неизбежно. На Geek пикник я от премии Гудини вывозила такой, один из интерактивов, где я людей, ну я и волонтеры, убеждала людей, что что они сейчас почувствуют какое-то биополе с помощью наводящих опросов. Вы чувствуете там, тепло, вы чувствуете какое-то сопротивление. А Созредоточительный период вот на этом ощущении И всех каким-то образом настраивал на то, чтобы они что-то начали чувствовать. Это очень легко. Вот Все люди, которые ходят там, на курсы биоэнергетики — это прям очень легко почувствовать. Легко почувствовать, что у тебя какой-то фейербол в руках, что ты его кидаешь. И поскольку никто никогда не делает нормальной проверки того, что действительно чувствуешь и ты чувствуешь, что ты можешь годы прожить с этим ничего не знать. И очень легко почувствовать что-то, чего на самом деле нет. Особенно какие-нибудь схемы, типа я, я, я, я, остеопаты, которые такие, «все болезни у тебя из-за левого колена» или там «я чувствую вот тут дисфункцию». Это тоже все может быть неправдой легко, потому что очень легко что-то почувствовать. Например, случай, который мог бы стать моментом, который заставил меня переоценить все, что я стал, потому что я не обладала достаточными знаниями для этого, такой: я была на одном да, остеопатическом мастер-классе, ну да, где люди учатся там чувствовать какие-то тонкие изменения в теле и как манипулировать. У остеопатов есть понятие «дисфункция». Это означает много разных определений. Моя любимая остеопатическая дисфункция — это то, что чувствуют остеопаты. Это определение из остеопатической книжки. Это не я придумала, это прям вот, ну в качестве шутки, конечно. Это ограничение движения в какой-то ткани, обычно говорится. То есть если есть ограничение движения, вы его чувствуете, если вы его исправите, все станет хорошо, там человек поправится. Дисфункция. И вот один из ассистентов-преподавателей такой рассказывает. «Вы знаете, я часто чувствую, что у людей рисунки на одежде совпадают с рисунком дисфункции. Из этого я сделал вывод, что люди одеваются так, потому что бессознательно чувствуют, что у них в теле не так». Конечно, все было наоборот. То есть из-за того, что он, он видит какие-то рисунки на одежде, это складывается в его восприятие как-то, и он видит. И он чувствует как-то как тактильно, что его, там, например, как-то туда рука тянется, потому что восприятие — это интерпретация плюс предсказание. Я надеюсь, это было понятно, потому что у меня очень мало времени осталось. И я этого не поняла, потому что я не понимала, потому что я верила, что все, что мы чувствуем, это реально, потому что ну там, почувствовал — значит, есть. Я не понимала, что человек ищет везде схемы автоматически, там, лицо, ну, не и так далее. Эм. Ладно, давайте я попробую перейти быстренько к следующей части про то, как все таки попытаться не допустить того, чтобы ты встрял в какую-то систему верований, в которой потом жестоко разочаруешься. И как люди из, из этого выходят. То есть Моя любимая история, я ей все таки расскажу. Одна из моих любимых историй про избавление от альтернативной медицины – это история Карлы Макларен. Она занималась на всякой такой, знаете, управлением чакр, такой прям энергомедициной. У нее болела спина, и она никак не могла понять, почему это происходит, потому что она вела духовную жизнь, подавала на благотворительность, питалась органической едой и вообще не делала ничего такого, за что бы она заслужила больную спину. Uh, поэтому, <смех> ну, да, это тоже мышление такое нью Поэтому uh, она для себя как-то придумала, придумала, вспомнила, как-то приснилась ей такую историю, что когда-то давным давно в прошлой жизни uh, некий дух из Атлантиды uh, спас, uh, спас ее от uh, утопления, и за это она разрешила ему жить в своей спине, а вот в она пыталась разорвать этот контракт, и поэтому он делал так, что ее спина болит. И она в какой момент в ответ на вопрос рассказала историю одной из спасительниц своего семинара, и они с ней поговорили очень хорошо. А потом она, вечером, когда ложилась спать, что-то вот ей показалось странным, она подумала, «Господи, а ведь это полная херня». И такая, это, даже не это было самым пугающим. Там, Господи, это была полная херня, и эта девушка совершенно легко мне поверила. То есть вот, вот а если бы я сказала другую херню? И вот, вот до, до нее начало доходить, что любой человек вот, в этой субкультуре может сказать любую херню, и ему поверят, потому что это так работает. И вот, вот это... В общем, она перестала заниматься альтернативной медициной, хотя это случилось не сразу. Но... Нельзя просто взять и вызвать у себя вот такое прозрение, да? У меня подходит время к концу, но я все-таки доскажу. Это логическая цепочка. Нельзя вызвать, у себя логическое, нельзя вызвать у себя прозрение, но можно сделать так, что оно будет более вероятно. Для этого нужно научиться. Да, время вышло. Для этого нужно. У нас все равно возникают моменты удивления и сомнения, но очень часто люди не обращают на них внимания. Типа, ой, что-то не так? А, ладно. И очень важно, я считаю, научиться не отпускать это, научиться замечать моменты, когда вы в чем то сомневаетесь, когда у вас какое-то удивление. Оп, поймали удивление? Ага, я замечаю, что я удивлен. Почему? И пытаться рассмотреть то, что вы только что поймали. Уже одно это — а мне кажется, уже очень сильно увеличивает вероятность того, что вы, что у вас будет какой-то такой инсайт. А, в частности, Центр прикладной рациональности рекомендует, например, сделать себе такой чек-лист, например, проверять в конце дня, а были ли у меня сегодня моменты, когда я заметил свое удивление и что-то с этим сделал. И таким образом, постоянно напоминая себе о том, что это важно, вы действительно начинаете уметь это делать. А, черт, у меня гораздо больше было всякого что я хотела сказать. Ладно, давайте вы будете мне задавать вопросы. Спасибо большое. Такой вопрос. Вот, как вы считаете, вот эта способность создавать такие узлы, вот эта вот сеть, это, в принципе, базовое свойство? Э, ну, человеческого, ну. не знаю, разума, сознания. И в таком случае как можно с этим бороться? То есть не разрушать эту сеть, а получается создавать какие-то альтернативные, более здоровые узлы, то есть более э, критическое окружение. То есть вот как мы двигаться к позитиву должны. Ну, естественно, что для, каждой, для, для каждого такого убеждения есть. Это не обязательно значит, что это плохо, это просто означает, что, трудно что это трудно изменить. Но это может быть что-то хорошее. там, Не знаю, я не вижу ничего плохого например, в убеждении, что демократия — это отлично. Там. И это убеждение было бы очень трудно изменить, потому что оно поддерживается всеми теми, же, теми же самыми узлами. Там У вас есть окружение, которое считает, что демократия — это отлично. У вас есть там какие-то доводы логические в эту пользу. У вас есть... Э ну, в общем, да. А, отдельные узлы стоит менять, например, вот это, вот это субкультурное мышление, о котором я говорила, его стоит сменить на какое-нибудь другое. Ну, то есть, что, что я, например, сделала? То есть, а, там, в моем окружении просто стыдно говорить, там, бла-бла-бла, Земля круглая, но это всего лишь мое мнение. Или там стыдно использовать неконкретные определения, типа, а, эта терапия помогает, не уточняя... Что, что значит помогает, потому что, например, массажисты очень часто подпомогает имеют в виду, я почувствовал какой-то интересный феномен, например, у него задергалась правая нога, это означает, что моя терапия работает. Спасибо большое за лекцию. Я в общем, ну такой шкурный вопрос. Я не остеопат. Но ну, работаю в клинике остеопатии. Мне mm -hmm. просто завтра хочется прийти вот так вот. Как вообще? Дело в том, что остеопатия, насколько я знаю, она является медицинской дисциплиной с недавнего времени. Вот. А вообще, какое у вас отношение к ней? И ведь ну, есть там доказательная какая-то база или нет? Я знаю, что не во всем. по крайней ну, мере, точно. Остеопатия – это такой большой винегрет всего, который характеризуется... Спасибо. В основном, некоторые идеологии, ну, например, вот то, что я сказала, про движение, да, движение это жизнь, и справит движение, мы исправим все. А, в рамках остеопатом может называть себя там, например, невролог, который занялся остеопатией. Остеопатом может называть себя человек, который там, пытается а, вызвать изменение ритма своим мозгом в аккумуляторе машины, это тоже будет остеопатия. То есть мне, мне трудно сказать, что это про остеопатию в целом. Потому что остеопаты очень разные, и это очень характерно но для альтернативной медицины. Несмотря на то, что остеопатия с недавних пор действительно стала медицинской специальностью, она по-прежнему осталась как бы альтернативной медициной по духу. И в ней по-прежнему есть уважение к авторитетам, которые давным-давно заявили, что если там, надавить на какое-нибудь основание черепа, то можно сделать так, что человек, который захлебнулся, там, оживет. Доказательная база хотя бы чего-нибудь, что они используют хотя бы чего-нибудь, что они используют? Я, честно говоря, не знаю. Мне для этого нужно какое-то конкретное утверждение, то есть доказательную базу чего-то конкретного. Я знаю, что они используют много всего, что не, много всяких теоретических убеждений, которые не соответствуют действительности, например, там… Просто асиопатия — это реально очень большой винегрет, который состоит из кучи разных утверждений и кучи разных практик. А, Алис. Большое спасибо за лекцию. Вот у меня вопрос есть. А есть ли способ как-нибудь с помощью наводящих вопросов составить у человека понять, какая у него карта узлов, то есть узнать, что у него внутри там находится? Как-нибудь, чтобы сразу не вызвать отторжение, а более аккуратно. А, Катя упоминала Багасяновскую книжку Евангелие от атеиста, и она отличнейшим образом подходит для того, чтобы научиться задавать вопросы человеку, который верит, по вашему мнению, во что-то странное, и выходите осторожно у него узнать, на чем его вера основывается. То есть это именно для этого. И в частности, с недавних пор продается приложение в Google Play, в App Store под названием Atios, которое в принципе составляет из себя концентрированную эту книжку. То есть она, это как диалог в компьютерной игре. Тебе дают некоторую реплику от верующего и варианты ответов, и ты выбираешь, и там продвигаешься по диалогу. Это относится Приложение относится в первую очередь к религиозным убеждениям, но работает для любых. Спасибо за лекцию. Не могу не отметить, что вы одновременно смеетесь над фрейдовскими вытесненными детскими травмами и используете термин «бессознательное». Но вопрос не в этом. Вопрос в следующем. Есть… Довольно достоверная корреляция между мистическим мышлением, верой вот во все, что мы сегодня обсуждали, и не только в это, и уровнем образования и качества жизни. То есть, чем лучше человек живет, чем лучше он образован, тем менее вероятно, что он во все это верит. Тем не менее, есть примеры людей очень образованных, очень высокоинтеллектуальных, более того, специалистов в науке, то есть знакомых с научным методом, критическим мышлением и так далее, но являющихся очень Убежденными, эзотериками и мистиками. Ну, классический пример это Наталья Бехтерева, наверное. Вот как вы объясняете таких, феномен таких людей? Ну, об этом даже книжка написана: Какие-то рациональное мышление, где он рассказывает о том, что рациональность это не то же самое, что общий интеллект, и что этот способ мышления он, ну, не автоматически ему нужно учиться. Вот. Это просто отдельный набор навыков.